Да, я умер. Уходите! Вы ч, парни? Их четверо. Не надо, не надо. Уходи, уходи. Да ну что это, блядь, пидоразь, блядь! Что это, сука? Ваша центральная башня полыхает. Застилил! Застилил, бля! <свят> <свят> <свят> <свят>